Всем привет, меня зовут Сергей, с вами проект Инфосайт и в сегодняшнем видеообзоре новый псевдоманин, новый проект, который стартовал буквально вчера 29 апреля, сегодня у нас 30 апреля. Проекту еще написано дней онлайн 0, потому что даже не прошло еще и суток. Интересный псевдомайнинг дает возможность зарабатывать от 1% до 7% в сутки. Также получаете бонус при регистрации, то есть когда вы только зарегистрируетесь, вы сразу же получите 200 гигахеш в подарок и сможете тут же поставить ее на майнинг, да, на добычу. Также приглашайте партнеров, сможете получать 12% и 5% от мощности приобретенных партнеров. А также вы будете получать 5 Гигахэш за каждого партнера. Вот Всего уже пользователей 3930 пользователей, хотя еще даже сутки не прошло. И использовано уже 983 тысячи Гигахэш. В принципе здесь особо рассказывать нечего. Как обычно, интересный псевдоманин, где мы пробуем, конечно же, заработать здесь без вложений. Кто хочет, конечно, можете и вкладывать, но мы всегда пока тестируем изначально без вложений. Хотя есть такие люди, которые сразу же входят с вложениями, потому что знают, что такие проценты особо долго не работают. Мы же в свою очередь сначала пробуем работать без вложений, смотрим, как долго он продержится, а потом же зарабатываем. В общем, у каждого тактика своя. В принципе, больше долго рассказывать особо нечего. Можно майнить доги-коины, литкоины, биткоины, эфир, Zcash. И доллары ну и конечно же саму мощь для того чтобы зарегистрироваться нажимаете регистрация. здесь указываете логин почту пароль подтверждайте пароль проходите рекапча нажимаете регистрация еще раз повторюсь у кого рекапча не работает то заходим в режиме инкогнитом здесь вы нажимаете вы указываете Электронную почту, пароль, проходите капчи, нажимаете «Войти в систему». Далее вы попадаете в свой личный кабинет. Здесь у вас сверху есть ваш логин, история аккаунта, выход, выбрать, если какой-то язык различный есть. Далее здесь есть меню, главное подарки, майнинг, партнеры, купить гигахэш, депозит, вывести, поддержка, новости и факт. Кстати, редко когда встречаешь, когда в псевдомайнингах есть различные языки. Это говорит о... Знаете, о таком интересно задум и в принципе такой проект может проработать чуть-чуть дольше, чем обычно. Но в любом случае будем смотреть. Далее вот здесь указан ваш уровень, сколько вам осталось до первого уровня, сколько у вас доступно ГГц, сколько используется и сколько есть наличие Значит, мы вам советуем, как обычно, майнить доллары. Значит, что вам нужно будет? Вам нужно вот этот будет ползунок полностью перетянуть вот сюда, полностью на ноль каждый ползунок перетянуть на ноль везде а только поставить доллары на полную мощь тогда вы сможете полностью всю мощь свою потратить на доллары ну или либо же если вы намерены с этим проектом работать да и вы уверены что этот проект будет работать нормально долго тогда вы конечно же можете поставить на мощь да тоже будет интересно Потому что вот у вас 200 мощи есть, как бы вы можете ее увеличивать и дальше. Либо с помощью бесплатно, да, с того что она будет постепенно майнится. Либо с помощью вашего депозита. С помощью вашего депозита, это имеется в виду вот здесь депозит. Здесь допустим вы вносите доллары. Здесь указываете сумму, выбираете pair или Perfect Money. Нажимаете депозит, все, вам зачислилось. Потом вы нажимаете купить гигахэш. Выбираете доллары, приобрести. И какое количество гигахэш вы хотите купить. И нажимаете купить. Все. За счет этого вы увеличите свою мощь. Кстати, что такое подарки? Уникальная возможность получить хороший бонус без особых усилий. При покупке мощности в размере от 100 гигахэш вы получаете шанс выиграть один из множества подарков, представленных компанией IVEX. Колесо фортуны доступно к розыгрышу один раз в сутки для тех, кто выполнил данные условия. Ага, это значит смотрите как получается. Значит вы можете приобрести от 100 гигахешей, нажать «Получить подарок» и можно выиграть одно из вот этого всего. Что-то одно выпадет у вас под подсвете. Ну, в общем, интересно задум, не скажи, что это обычный проект. Весьма интересно. И вот мы видим, что 29.04. мы начали работу рады сообщить, что каждому новому участнику проекта мы дарим 200 гигахеш. Кстати, видите, это как бы каждому участнику при старте. Поэтому обязательно пока... Вы смотрите этот обзор, вы зарегистрируетесь, сделаете, поставьте все на доллары, выплатит, хорошо, снимите денежные средства, там через какое-то время не выплатит, ну, значит, не выплатит. Просто не теряйте такую возможность, тем более мы здесь работаем без вложений, зарегистрировались, поставили доллары на максимум, и все, а здесь все убирали на 0, и здесь полностью на максимум, и все. В принципе, вот это все, что от вас требуется. Далее, когда вы насобирали минимум 1 доллар, вы заходите в раздел «Вывести», Здесь выбираете вот так кнопочку доллары. И здесь выбираете сумму, пишите 1 доллар. А здесь выбираете PR там, или PerfectMoney. И нажимаете вывести. Все. Вот так вот, как обычно. В принципе, как и все, все автомайнинги по тому же самому жанру. Работаем в этом проекте. Пока без вложений, присматриваемся, кому есть интересные вопросы, факты, можете почитать. Если вам случилась какая-то проблема, что-либо не отображаете, не отображается, можете написать вход сюда в поддержку. Тема, сообщение и отправить. Все, вот такой вот проект, новый псевдомайнинг. Если он вам понравился, отрегистрируйте, ссылка в описании под видео. Если вам это видео понравилось, тогда обязательно ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о заработке в интернете вместе с нами. С вами был Сергей, проект Инфосайт. Всем до встречи.